Вскоре перед учеными встала новая задача. Можно ли создать идеальный лазерный инструмент для коррекции зрения? На эту роль сначала лучше всего подошел эксимерный, то есть газовый лазер. Он заменил офтальмологом скальпель. Ведь раньше геометрию роговицы врачи изменяли вручную, делая на ней насечки. Такое грубое воздействие вызывало массу побочных эффектов и было неточным. Однако альтернативы на тот момент не было. Главное свойство эксимерного лазера – способность в буквальном смысле испарять живую ткань. Это называется фотообляция. По действиям лазерного излучения межмолекулярные связи в органическом веществе разрушаются, и оно переходит из твердого состояния сразу в газообразное. Один импульс на температуру окружающей ткани существенно не влияет, но если импульсов будет много, возникает перегрев, и это существенная проблема. Во время операции с применением эксимерного лазера появляется характерный запах жжёных волос, а пациенту после ее окончания приходится прикладывать на роговицу лед. Свойство эксимерного лазера выпаривать ткань применяется в лечении различных патологий роговицы, таких как помутнение, эрозия или гистрофия. С его помощью не только проводят коррекцию зрения, но и удаляют рубцы после операций и травм. Современные аппараты — это уже четвертое поколение эксимерных систем. Сейчас технологию во многом улучшили. Лазеры стали более точными, испаряют ткань с наименьшим расходом энергии и снижают нагрев роговицы до возможного минимума. Работу эксимерного лазера в первую очередь хорошо слышно. Это характерный звук импульсных выстрелов. Сейчас идет калибровка системы. Она проводится в начале каждого операционного дня. Лазер прожигает десяток калибровочных линз на специальной полимерной площадке. Это нужно для того, чтобы повысить точность его работы. Операция выполняется автоматически. Кстати, эксимерный лазер очень чувствителен к окружающей температуре и влажности. Чтобы понять все нюансы лазерной коррекции зрения, надо сначала разобраться в том, как устроена роговица глаза. Самый верхний слой, эпителий, защищает глаз механически, не пропускает микроорганизмы и спасает от мелких соринок и пыли. Слезная пленка заполняет все неровности и делает поверхность гладкой. Эпителий роговицы, как и обычный кожный, при повреждении восстанавливается за несколько дней. Но это крайне неприятный и болезненный период. Под эпителием находится Боуманова мембрана. Это тонкий слой из коллагеновых волокон, в котором нет клеток поэтому поврежденная мембрана не восстанавливается. И самое неприятное, на месте дефектов могут появляться помутнения, снижающие зрение. Следующий слой роговицы – строма. Она состоит из параллельных пластин, сплетенных из коллагена. Это и есть основная цель лазерного воздействия. Вначале коррекцию проводили так – Лазерный пучок перемещался по заданной траектории и постепенно испарял ткань роговицы, достигая заданной глубины в строме. С каждым импульсом лазер удалял слой толщиной в четверть микрометра. Это приблизительно одна пятисотая часть толщины человеческого голоса. При этом неизбежно повреждались эпители и боуменного мембрана уничтожались нервные волокна. Такая операция была названа фоторефракционная кератэктомия. ФРК. Впервые она была проведена в 1987 году в Германии. Иногда используется и сейчас по медицинским показаниям. Главный недостаток технологии долгий болезненный период восстановления. На заживление эпителия уходит 2-3 недели. Все это время пациент чувствует резь и сжение в глазах, к тому же, высокий риск появления так называемого хейса помутнение роговичной струны в зоне коррекции. Чтобы избежать этих последствий, надо добраться до стромы, минуя верхние слои роговицы.